Соответственно, холодный рынок – это те люди, которые вас пока не знают. И с холодным рынком одновременно и просто, и сложно. Почему, Почему просто? Да потому что это иллюзорно, что это просто. Давайте сразу будем снимать розовые очки. Если у вас есть сегодня ощущение, что вам достаточно со своим услуг, со своей услугой просто заявиться в социальных сетях, настроить там, например, на свой пост рекламу и гнать трафик себе на страницу, или, например, чтобы этот ну вот гнать трафик это вот, кстати говоря, выражение которые ну, не очень мне нравится, и я почему его сейчас привожу, что нельзя так относиться к своим будущим клиентам, даже пока если они для вас холодные и незнакомые. Да? То есть нужно четко понимать, что в социальных сетях сидят точно такие же люди, какие окружают вас в теплом рынке, то есть такие же, как ваши знакомые, как ваши друзья, как ваши соседи. И... За один какой-то пост, за одно какое-то приглашение не всегда получается повысить, повысить их градус готовности до того, чтобы они действительно к вам пришли на эту консультацию, на мастер-класс, на практику, на любое другое мероприятие, которое вы бы хотели анонсировать. Но почему проще, да, я говорила о том, что это и проще с холодным рынком, и с другой стороны сложнее. Проще, потому что, да, действительно, механика привлечения клиентов в социальных сетях, она уже известна, она уже понятна. Я сегодня тоже вам буду показывать прямо на слайдах, Определенный маршрут, как вообще привлекается холодный трафик, холодный клиент. Мы сейчас будем говорить с большим уважением. Слово трафик – это прежде всего те люди, которые потенциально заинтересованы в получении вашей, вашей консультации, вашей услуги. Да? Поэтому кто такие холодные клиенты – это те, кто пока вас еще не знает. Но есть определенная механика, как до них добраться – как им подсветить наше собственное предложение как их привлечь на это предложение и дальше уже нарабатывать вот тот самый кредит доверия потому что не всегда клиенты с одного касания они принимают решение в вашу пользу они могут подписаться они могут смотреть за вами и вот создавать вот то самое ощущение что ну вот же вроде они есть гости вот этот движ есть лайки ставят комментируют что-то не отписываются, но при этом не приходит в платное сопровождение к вам. Угу. А в, чем сложность, в чем сложность работы с холодным клиентом? А, да в том сложность, собственно говоря, что для того, чтобы работать эффективно с холодным рынком клиентов, у вас должна быть очень узкая, очень узкая направленность, и это одна из сложностей.